Почему я считаю, что нет расизма в России? Когда говорим про расизм, в чем Россия отличается от США или Европе? Сегодня, когда видим все, что происходит в США или в Европе, люди как-то в шоке. А я нет. Россия одна из редких стран в мире, где вроде расизма нет. Объясняю. В США или в Европе, то есть на Западе, слово нигер – это оскорбление. Человек, ну часто человек, который э, говорит это слово, имеет оскорбительные намерение. А в России слово нигер или негр – не оскорбление. Человек, кто говорит это слово, часто имеет в виду темнокожие. Многие из них даже не знают другого слова, как называть человека с темной кожей. И в США, и в европейских странах, как и во Франции, те белые люди, кто себя считают высшая раса, те белые люди, кто думает, что они лучше, чем черных, это сами образованные люди, люди в органах власти и так далее. Много где можно это видеть. Например, во Франции недавно специалисты, директора научного центра себя позволили обратиться к африканцам, как к животным. И тем более на национальном телевидении. Они говорили, что надо пробовать или тестировать лабораторные средства против коронавируса у африканцев. В США пример этого полицейского, кто убил темнокожего мужчину, просто капли воды. Там куча подобных э, случаев. А в России орган власти защищают всех, в том числе темнокожих. И вряд ли э, вы увидите образование человек или представитель власти относится к темнокожим как? К животным или без уважения из-за цвета кожи. Да, правда, в России тоже есть люди, которые э, осколбляют других, просто потому что они черные. Но по моим опытом эти люди мало. И все они либо необразуемые, либо просто пытаются подражать США или Европе. В любом случае, они ненормальны. Вы вряд ли увидите образовали и нормальный русский человек практиковать расизм. Я закончу с этим. С моим э, личным примером. У меня их много. Когда я был в Камеруне, я посещал посольство Франции, Бельгии и России. И лично вам скажу, есть большая разница, как они обращаются к нам. Даже в наших странах они нас не уважают, а русский да. Поэтому, если я однажды стану президентом Камеруна, тогда я бы хотел иметь дела в первую очередь с Россией.